Всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас на обзоре будет BitOrbit. Получается, это будет у нас топовая платформа, которая запустится вот-вот совсем скоро. И давайте сейчас быстренько разберемся, как это будет работать и что мы с этого сможем получить. И, кстати, от кого эта платформа? Это все те тех же мощных, крутых ребят, которые делают просто мега и там 200-300, там до 1000 иксов. Это вообще свободно в первый же день. В общем, здесь это у нас будет что-то наподобие, как бы это объяснить, платформы такой, которая если вы влиятельное лицо какое-то, вы можете перевести свою аудиторию и потом продавать свои товары, свои услуги, в общем там я не знаю свою рекламу. Тут даже как бы есть небольшие иллюстрации, то есть вы можете продавать свой контент за криптовалюту что уже очень-очень круто. В общем, если вы что-то умеете, умеете это делать лучше, чем остальные, вы можете свой контент монетизировать и поднимать на этом бабки. Максимально все здесь легально, максимально все здесь просто. То есть кто-то захочет потом получить вашу услугу, он просто-напросто заплатит определенное количество токенов, которые цену вы сами выставите, и эти токены пойдут вам. То есть если вы на этой платформе будете работать в будущем, Допустим, не знаю, у вас в Инстаграме там миллионы подписчиков, взяли туда людей, перекатили в это приложение. Сюда с людьми зашли, и потом сможете это опять же все монетизировать и получать за свою работу неплохие деньги. И также, так как это все построено на блокчейне, здесь, если вы хотите просто как-то хранить свои данные, здесь будет максимально все защищено, потому что это у нас все построено на блокчейне. Как говорят, типа как начать? Ну все в общем просто. Даете потом свою ссылку, человек скачивает приложение, все залетает, попадает сразу же на вас. Как они говорят, создавать и платный контент с легкостью и там без каких проблем. То же самое, только что вам сказал, и делиться ссылкой. Ладно, с этим все понятно. А, криптокошелек встроенный. Это самое главное. А, приложение на Android и на iOS разработки, потому что проектик должен, по идее, запуститься, если все идеально, прямо вот сейчас. Сейчас это должно все запуститься, и все у нас будет просто вообще мега опять памп, мега цена и тому подобное. Публичная цена, как для всех будет, это у нас почти 1 цент, 0,07. И самое главное, что начальная рыночная капитализация всего 161 1000 долларов. Поэтому и будет большие иксы и сразу же будет опять хороший памп поставка на листинг монет у нас 23 миллиона всего у нас предложение 1 миллиард и конечно же под экономике распределения там на команду на советников там и тому подобная ликвидность там бронируют в принципе сделали все правильно все сделали хорошо так кстати, интересно, когда у них потом будет NFT, а, вот это, думаю, хорошая тема, которая очень сейчас попу популярна и очень актуальна. Ну ладно, ждем, короче, запуск данной платформы, а, потому что это прям очень мощно будет выглядеть новый проект, очень-очень интересный. Давайте, ребята, тогда, короче, ждем всех этих моментов а, и сразу же будем следить за ценой, потому что листинги будут везде, везде все будет самое лучшее, все будет везде самый топ. На этом у меня все. Пишем комментарии. Всем удачи, всем профи.